земли право выбора синяя красная ваша будет красная. синие остались пришли начало меняется да? ваше начало Все, Ребят, ребята хорошие игры хорошей главное игры без права без страшного Илья, мы вас поздравляем, девчонками сделаем вам вот красивую фотографию. Why? Why? Why? Why? And then you give it? Tomorrow you give it? Let's go! Let's go! 1, 2, 3, 4 «А Татьяна Аpатья» Конд Virgar Черно только Стрель, я уже забрал. Я куда